Угу. Так, ну что, я думаю, что мы все, все положенные, как говорится, минуты выдержали приличие, а вот, кто, кто присоединится попозже, кто посмотрит нас в записи, как это обычно бывает, давайте мы начнем. А, ребят, может быть, у кого-то сразу же есть какой-то конкретный вопрос, вот, не стесняйтесь, прям не ждите, не готовьтесь, прям берите микрофон, берите звук и а, начинайте спрашивать. Не бойтесь, чтобы ваши вопросы были какими-то… Чем проще вопросы, чем они, скажем так, вот подумайте о том, что эту запись будут слушать люди, которые вот сегодня узнают, что такое Дэзи, завтра узнают, что такое Дэзи. Они не знают, что такое краудфандинг, они не знают, что такое наши пакеты, форекс, они ничего не знают. И чем проще мы сегодня с вами будем простые, скажем так, злободневные такие моменты обсуждать, тем, тем больше информации из этого зума вынесут потом люди, которые посмотрят запись, Поэтому не стесняйтесь абсолютно. Вот У нас нет здесь ничего такого, скажем, чтобы вам сказали, что вот откуда вы там с этими вопросами. Вот. Но пока вы смущаетесь, я так понимаю. Леш, давай тогда. У нас есть кое-какие вопросы, которые мы собирали от, от людей, ну, вот они спрашивали нас и вас, наверное, много раз. Поэтому мы можем начать с наших вопросов, а потом люди начнут уже дополнительно задавать, да? Катя, давай я начну, наверное. Я говорю, такой... давай, давай ты и начнешь. Да, да, вот смотри, есть такой большой вопрос, он часто встречается. Он как бы не совсем по теме Дейзи, но касается, естественно, Дейзи напрямую все равно. Угу. Люди говорят, что вот сейчас финансовый кризис большой, он уже наступил, но это только начало, все будет еще хуже. Доллар сейчас поднимается по отношению ко всем валютам, кроме рубля. А скоро он начнет спускаться, он может рухнуть, финансовый пузырь лопнет, ну и так далее, так далее, так далее. Угу. Что отвечать на этот вопрос? Я могу начать, ты пробудишь, а, а, да. а Илья еще добавит. Да. Да, да. Вот. Здесь, вы знаете, друзья, тут надо понимать одну основную вещь. У нас с вами не деньги в банке. Ну, не в стеклянной, а в заведении банк, да? То есть у нас с вами не деньги на хранение, и вообще не деньги. У нас с вами финтех-компания и деньги в обороте. Это разные вещи немного, да? То есть мы с вами не сидим на какой-то валюте, которая может рухнуть. Мы с вами перепрыгиваем с валюты на валюту. Сейчас мы в баксе находимся, через секунду мы в иене, через еще одну секунду мы там в евро, например, еще через пару секунд мы в фунт стерлингов, потом лиры торгуем и так далее. Мы перепрыгиваем с валюты на валюту. Вот, поэтому у нас как раз как у трейдеров. Да? ну Мы-то с вами не трейдеры. Я имею в виду у тех, кто занимается нашими деньгами, они же трейдеры компании «Эндотек». Так вот, поэтому я как бы ассоциирую нас с этой компанией, ну, потому что они же нашими деньгами управляют, говорю, мы как трейдеры. Мы здесь как раз в выигрышном положении. То есть во времена, когда швыряет сильно рынок, когда все сильно меняется и когда вот непонятно, что с рынком. Вот сейчас, например, кто акции всякие покупал, да, те ну, локти кусают, потому что надо было успеть акции продать до вот сильных просадок, которые сейчас. S&P 500 насколько он просил? По-моему, на 20% за последние три месяца. Ну, я дилетант в этом, но ну, так просто слышал. То есть рынок проседает серьезно, да, рынок акций. И это еще только начало. Куда все там и как выру, вырулись, вообще непонятно. Сейчас вот швейцарский банк только-только спасли там трехмиллиардный транш. То есть он, он как Goldman Sachs фактически мог провалиться, понимаете? Ну, то есть действительно творится не на рынках. И страшно. И вот в такие времена, ребят, как раз денежки свои надо относить тем, кто не держит эти деньги под подушкой, ну или на вкладе, или в каком долгосрочном вложении, а кто ими жонглирует, торгует то их меняют периодически с одной валюты на другую, с третьей, на пятую и так далее. И вот здесь мы всецело должны, ну как, можем, должны, наверное, если уж мы денежки отнесли, положиться на профессионализм Анны Беккера и команды Дотек. Мы по Форексу видим их профессионализм, по крипто мы его еще не видим, потому что они еще не запрограммировали не сами сигналы, сами сигналы-то у них нормально поступают, да? а момент входа и выхода из сделок – и фильтры для того, чтобы входить и выходить из них. То есть тут еще предстоит работа. Но, в общем, по форуксу мы четко видим, как они умело используют сейчас тренд доллара. А может быть, это не тренд доллара. Может, они не только это используют. Может, еще что-то. Да? Вот Когда доллар развернется, а рано или поздно это произойдет, он не может постоянно расти. Вот. То дай бог им профессионализма, чтобы они и на падении бакса также заработали. А если вдруг будет какой-то финансовый крах, чтобы они успели из этой валюты вынуть, вложить в какую-то другую, чтобы купить ту, которая свалилась уже на низах и уже зарабатывать на ее отросте. Ну, Это я сейчас так по-дилетантски, по-трейдерски говорю. В общем, отвечая на этот вопрос, еще раз так закругляя да, этот ответ, мы с вами в самом выгодном положении, потому что мы не вложили в какую-то одну валюту, которая может рухнуть, а потому что мы перепрыгиваем с одной на другую. Вот. Поэтому мы здесь в больших плюсах. И в выгоде классный, вот. ответ. классный ответ я думаю что для многих прям он прям бальзам на душу то что ты сейчас сказал я в этом вопросе могу добавить только какую ситуацию многие да переживают за то что сейчас кризис причем затяжной причем такой многоэтапный из одного в другой в третий и так далее вот но Насколько, даже не, и не скажу, что я нахожусь в таком прям большом-большом возрасте, да, чтобы сказать, что там за долгую жизнь прожила, многое видала и так далее. Но в любом случае я повидала несколько а, ситуаций жизненных, когда у нас прям серьезные да, проходили какие-то такие кризисные ситуации, которые сказывались и на бизнесменах, и на обычных людях, и ну, тяжелые такие, такие моменты проходили. Вот. Но в то, же время, в то же время я ни разу еще не видела, чтобы проходил какой-то кризис, и исторически то, что мы можем сегодня посмотреть, и почитать, да, какие-то там в, жи в жизни проходили другие более тяжелые ситуации, чем, допустим, на моем веку, но в любом случае не было, наверное, такой ситуации, чтобы абсолютно все 100% производства, компании... Чтобы все встало в ноль, чтобы все обнулилось, чтобы все остановилось, все обрушилось. В любой, в любой, тяжелой, ситуации, в любой тяжелой ситуации просто происходит перераспределение. И кто владеет, скажем, какими-то технологиями, пониманием и не поддается панике, те обязательно в этих тяжелых ситуациях они выруливают в плюсовую ситуацию. В плюсовую. Вот. Я считаю, что эндотек это те люди, которые все прекрасно оценивают что руководстве Дези ⁇ люди, которые оценивают международную ситуацию и оценивают все варианты развития. И поэтому я думаю, что у нас довольно гибкая система, которая в нашей системе ну, никаким образом ну, так тяжело не отзовется, и никаким образом наши с вами финансы не будут переживать какие-то серьезные... Там, но илья да, здесь, я думаю, что он как фаундер, наверное, может что-то добавить на эту тему. Илья, ты там с нами? Я с вами, да, я могу, я могу что-то добавить. Что-то добавить? Всем привет. да да Вот. Ну, самое главное. скажи, где ты, где ты, в Дубае или где? Я в Дубае, да, я в Дубае. Вот. Самое важное, что нужно понять, Леш, ты абсолютно правильно сказал, да, то, что мы... Uh, у нас uh, проекты, компании не построены на каком-то токене. Uh, мы сейчас говорим не про Аплифт, мы про Дейзи говорим. Да? То есть задача увеличивать именно доллары. И в этом смысле, если мы когда-то находимся, как ты сказал, в йенах, или там в золоте, или uh, в биткоинах, или в альтах, или еще где-то, это промежуточный шаг для того, чтобы в итоге из этих сделок выйти и наращивать доллары. Задача наращивать доллары. И когда наступает зима, uh, почему-то все сразу же думают о том, что вау, как классно иметь доллары или иметь USDT. Да? То есть, когда крипто лето, все хотят иметь биткоин, он растет, альты иметь, они растут как на дрожжах, в общем, всем это все нравится. Да? Вот. Но а потом наступает криптозима, и все сразу вспоминают, что несмотря на то, что американский доллар уже все хранили много раз, много лет, много десятков лет, я бы сказал, все эксперты судят американскому доллару там скорейшую гибель и прочее. Так или иначе, по всему земному шару до сих пор именно USDT, ну, в нашем мире, в нашей индустрии, да, именно доллар, обладает наибольшей ценностью. И поэтому наша с вами задача – это именно увеличивать USDT. реферальные вознаграждения мы получаем в USDT, портфель мы наращиваем в USDT. Поэтому на самом деле это очень здорово, и это очень сильно, потому что, ну, USDT – это такая международная валюта, которую можно конвертировать, будь это рубли, будь это, допустим, в Дубае, где я нахожусь, это дирхамы, там в Японии – это иены и так далее, да? Достаточно легко через биржи, через там, другие каналы, вот. И на этом наш бизнес, в принципе, и построен. А уже говорить о тех рисках, что у самого доллара есть какой-то риск, да, что, допустим, что будет, если вот у нас мы заработали в везде много USDT, вот, а в итоге доллар, там у него начнется большая инфляция или еще что-то. Я, я скажу так, что если с долларом что-то форс-мажорное случится, вот, и он полетит в космос, наступит какая-то, какая наоборот, не в космос полетит, а в плохом смысле, да, наступит гиперинфляция или еще что-то, это касается уже не столько Дэзи, сколько всей мировой экономики. Да? То есть любой бизнесмен, если с этим столкнется, это будет полный ахтунг. Вот, поэтому мы сейчас про это говорить не будем. У нас не школа по макроэкономике или еще почему-то. Мы априори с вами верим в то, что USDT – это один из наиболее стабильных активов, наиболее стабильных валют, все-таки мировая такая резервная валюта, вот, и поэтому мы с вами ее увеличиваем. А уже что будет с самим долларом, это каждый сам для себя решает. Если кто-то считает, что вот доллар, ну ни в какую, не верю в него, чувствую, что через месяц, через два, через три доллар обесценится вообще. Или доллара не станет. Вот у меня такое ощущение, такое видение. Ну, тогда просто, скорее всего, нет смысла заходить в тези, потому что мы вкладываем в USDT, и мы получаем в USDT. Да? Вот. Если вы считаете, что USDT ценности вообще не будет в ближайшие там, месяц год или два. Вот. Но в то же время, конечно же, Анна э, Бекер со своей командой, они мониторят рынок. И если будут какие-то признаки серьезные того, что доллар он теряет в ценности, того, что доллар он перестает быть мировой резервной валютой и так далее, да, то, конечно же, я думаю, будет какие-то альтернативные способы во что еще заходить. А может быть появится какой-то там крипто золото, да, активы подкрепленные криптоактивы, да, подкрепленные стейблкоины, подкрепленные а, биржевыми товарами или чем-то еще. А может быть, это будет другая валюта. То есть сейчас тяжело про это говорить. Естественно, мы будем держать руку на пульсе. Да? Если что, запрыгнем именно туда. А что касается Форекса, то там... Ну, доллар, надо понимать, что основные торговые сделы, основная ликвидность, основные пары, они именно, именно с долларом открываются. Именно с долларом. То есть это доллар с евро, доллар с иеной, доллар с фунтом, доллар с золотом и так далее. Вот. Все отталкивается у нас от доллара. Если что-то с долларом случится, мне сейчас тяжело представить, ну, просто, наверное сама эта схема, вот, сама карта Форекса, она просто поменяется, да, и будет какая-то, может быть, другая валюта основная, с которой образуются другие валютные пары. Вот. Я не экономист, чтобы здесь широкие какие-то большие такие школы проводить. Мы, возможно, когда-нибудь проведем школу вообще по доллару и по мировой экономике, да, ну, конечно же, как-нибудь, как-нибудь связывая ее с Дейзи, с нашим бизнесом. Вот. Поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, и когда я общаюсь лично сам с инвесторами да, или общаюсь с предпринимателями, вот я сразу говорю, мы увеличиваем доллары, вот, и в этом наша сила. На мой взгляд, мы действительно в правильном месте. Мы не зависим от каких-то жутких спекуляций вокруг компаний, проектов, построенных э, вокруг какого-то токена. Да? То есть, есть много компаний, крипто, MLM-компаний, которые вокруг одного токена построены. И вот этот токен, он может накачиваться, он может расти от 10 центов до доллара, до 2 долларов, до 3 долларов, да? а потом... Как часто это бывает, пузырь лопается, там сеть встает или еще что-то, экосистема не достраивается, и в итоге доллар очень сильно падает в цене, либо вообще обесценивается. Да? Мы изначально, когда DASY запускали, мы эту ситуацию вообще исключили. Никаких DASY токенов у нас не будет в плане вот экосистемы А Аплифт – это отдельное направление. Вот, его я сейчас не трогаю. Да, там токен он просел, но весь рынок DeFi просел. Вот, сам по себе аплифт достаточно сильный проект, фундаментально сильный. У него большое будущее. На год, на два, на три вперед. Вот что я хотел сказать. Лично У нас есть э, Евгений, который поднял руку. Евгений, включайте микрофон и задавайте вопрос. Да, слышно меня, да? Да. А, у меня партнер просто спросил, я сам, поскольку не зрячий, к сожалению, мне очень сложно информацию так получать, закончится ли краудфандинг? Ну, почему-то Она спросила, когда закончится краудфандинг, и там что будет с деньгами, можно ли ее будет забрать? Вот такой вопрос. Я правильно поняла, закончится ли сначала, да? То есть ли... Утвердительно, утвердительно, почему-то там у меня вопрос прозвучал. Когда ну да, он, конечно, закончится, потому да. что ну, нам как бы постоянно собирать деньги не нужно. Мы же собираем на определенную конкретную задачу, и на эту задачу нам нужно с вами 10 миллионов Сегодня уже четыре собрано, поэтому он однозначно закончится, краудфандинг. Когда, вот это сложно сказать, потому что вы понимаете, что все зависит от нас с вами, от нашего темпа, потому что то есть деньги в краудфандинг идут именно вот от нас, от, от наших участников. Мы все участвуем в этом краудфандинге. Поэтому, но я думаю, что это будет в двадцать третьем году. с Такими показателями, как сейчас есть на Форексе, это может, кстати, произойти очень быстро. Потому а что и... темпы вырастают очень сильно, а товарообороты вырастают больше-больше в два раза почти каждый месяц. С такими темпами мы можем очень быстро достичь нужной цели. И когда краудфандинг закончится, тогда… Какой следующий вопрос был? Да, да вопрос, что можно ли будет вывести денежка. но мне кажется, что… Конечно... Да. да, конечно. То есть, когда будет закончен краудфандинг, у нас будет возможность… Компании будет другой формат работы, потому что, ну, как бы есть планы такие, да, что компания будет уже, она получит уже официальную лицензию на инвестирование, и у нас будет возможность либо деньги свои забрать, либо перейти в формат уже других инвестиций, это будет хедж-фонд, это будут другие условия, скорее всего, вот, Илья говорил, что более такие подробности, они появятся уже в следующем году, в 2023 году, как это все будет, может быть, не знаю, может быть, будут они в, в Дубае или нет, может быть, частично уже что-то расскажут и в Дубае. Но ближе к тому времени, я думаю, появится информация, как поменяются условия, на каких условиях мы будем продолжать работать. Но я так думаю, что кто захочет забрать деньги, то смогут забрать. Спасибо. Да нет, Кать, даже не думай. Это именно так? То есть такое условие у нас, когда будет смена формата, да, когда мы завершим эту часть краудфандинга, вот, тогда можно будет забрать э, свое тело целиком, можно частично, вот, а можно его и оставить, да? и оно продолжит я, торговать. Потому то, что морально люди, наверное, не захотят, не будут готовы забирать, потому что... Все сегодня... зависит от итогов. Если у нас будут хорошие итоги по торгам, то, конечно, мало кто захочет забирать. Вот. А ну и бывает такое, что, знаешь, просто у человека катастрофа. Вот он вложил, да, и, и ему вот срочно так? надо. Поэтому э, вот так вот. А может быть, кто-то вообще обрадуется, что, слава богу, что он купил краудфандинговый пакет, часть из них пошло в торговлю, и слава богу, что вот там два года ему не давали забирать, потому что иначе бы он вложил во что-то, что прогорело бы. Да? Вот. И может быть человек как раз обрадуется, что «О, слава богу. Кажет, Ладно, у меня уже есть привычка не забирать, лежит, и и работает. может быть такая будет история да, у человека. Вот. И что еще? Вообще вот по поводу Дубая. Прям, Друзья, у кого есть возможность, покупайте билеты ну, на само мероприятие, Оно сейчас, они сейчас стоят 150 баксов, будут стоить с 1 ноября, по-моему, 220. Подожди, 129 они сейчас еще, цена осталась? Это групповой, да, это групповой, когда, да, когда да. 10, да. я говорю про индивидуальный, я уж по максимуму говорю сейчас цену. Будут они стоить 220 или 230 с 1 ноября? И это только на само мероприятие, плюс еще билеты, плюс еще проживание. То есть, это поездка бо не бесплатная да, и, может быть, даже для кого-то недешевая. Но отдача, которая от нее будет, она очень большая. Почему я так говорю? Ну, мы же общаемся с основателем, мы смотрим. Они на самом деле очень много чего подбивают и готовят к этому мероприятию. И объявление про хедж-фонд, и, может быть, какие-то более-менее понятные уже сроки по выходу на IPO, которые можно будет уже озвучивать тогда, к февралю. И какие-то новые сотрудничества с новыми там, сообществами, и по плифту будут какие-то новости. То есть много чего готовится к февралю туда. Причем раскупили, насколько мне известно, уже полторы тысячи билетов. Вот может я поправит по статистике. То есть я думаю, что такими темпами, у нас до мероприятия еще квартал, даже больше, по-моему, такими темпами может у нас и тысячи четыре, а то и пять будет в зале человека. А угу. это значит, что это такая энергетика, что мама не горюй. А это значит, что если такая энергетика, мы все придем, приедем обратно с частью этой энергии. А это в свою очередь значит, что мы этой энергией заразим всех своих кандидатов и того, кого мы не смогли подписать, не смогли привлечь, не хватило у нас сил, а может лень какая-то была. Вот после этого мероприятия лень уже не будет. Будете как ошпаренные всех подписывать. А это гарантирует вам доход. Потому что одно дело зарабатывать со своих денег пассивный доход, другое дело зарабатывать не только со своих, но и с денег тех людей, кого вы пригласили. Это, конечно, чуть меньше в процентном отношении, да, но по итогу в совокупности это может быть больше, потому что просто у вас нет столько денег, сколько у ваших знакомых в целом, которые вы можете привлечь. Так что мероприятие стоит того. Купить билеты там нельзя с российских карт, то есть не принимаются российские карты. Google Play там отключен, да, вот поэтому... Если кому надо, просто обращайтесь, переведете ее из ДТшки, а мы через наших немецких коллег, может, Илья поможет. В общем, кто за рубежом находится, купим эти билеты. Вот так. Я, я купил я, за 100 банцев. Илья, у тебя есть какой-то маленький секрет? Так раз э, тема поднялась про Дубай, что-нибудь завлекательное. Ты же сейчас как раз в Дубае. Что-нибудь такое скажи? У меня есть очень много, у меня есть очень многие больших и маленьких секретов, но они на то есть секреты, что их не откроешь. Я понимаю, что ты все не вот. скажешь, что-нибудь чуть-чуть такое интересное скажи. Не, ну на, на самом деле, на самом деле у нас очень много будет информации по Форексу, это частый вопрос сейчас, очень частый вопрос, да? Вот, и будет очень много приятных и классных новостей по Форексу, потом, естественно, дорожная карта, то есть куда это все движется, история про лицензии, про фонд, потом VIP-гости связь с Эрнстен Янгом и так далее. Да, то есть много чего мы планируем показать. Это я только часть озвучил. Вообще мы в начале декабря в Дубае соберемся лидерами, топовым лидерским составом международным, ну, небольшом таком закрытом кругу, и мы этот ивент будем вместе подготавливать. Круто. А то, что касается билетов, конечно же, лучше брать их заранее. Во-первых, это дешевле. Во-вторых, а заранее также лучше брать и авиабилеты и бронировать отель здесь, в Дубае, да, потому что здесь цены низкие. Вот и вопрос не в том, купили ли вы билет, а в том, сколько партнеров вашей команды вы привезете в Дубай. Да. То есть так работает наш бизнес. Вам нужно быть обязательно, но еще более важно, привести свою команду. Потому что так у нас самые успешные рынки, так работают. Венгры японцы, вот я всегда их восхваляю самые наши сильные, большие рынки, да, они показывают в этом смысле стабильный рост, начиная с ивента, который был в сентябре прошлого года, когда и венгров, и японцев приехало, ну, скажем так, несколько десятков, да, у них повзрастающие. Потом в конце марта э, японцев, по-моему, там 100 человек, венгров 80 человек. Сейчас я просто знаю эти планы, японцев, я думаю, минимум будет 300. Представляете, из Японии лететь до Дубая, это подальше, да, чем, чем из России, например. И плюс венгров тоже, я думаю, что минимум будет 200 или 300. Только с этих двух рынков, а у нас еще есть другие страны. Так это работает. Поэтому, конечно, хочется, чтобы русскоязычные русскоязычные партнеры тоже с каждым ивентом все более и более, ну, чтобы усилилось присутствие, да, чтобы больше людей пришло. Да русскоязычные только с дубайского рынка могут тысячу привлечь захотят, если. Так что. Не говори, конечно. Там сейчас уже находится очень много наших. Конечно. Я, я, знаете, хочу, я вот хочу добавить к, так, к важности быть на этом мероприятии. Это сейчас сижу и примерную ассоциацию представляю, думаю, что многие, наверное, думают, ну, как бы понятно, что поездка дорогая, зачем туда ехать. Все новости все равно тут же все покажут в чатах, тут же трансляции будут, тут же все напишут, фотки покажут, видео покажут. Все то, что вы там услышите и про Форекс, и про все, мы все это услышим на вебинарах и так далее. Но, но... Это, ну, это, наверное, то же самое, что праздновать день рождения близкого человека, да, ну, по, по Zoom, по Skype, допустим, когда вот вас пригласили, вы зашли через Zoom праздновать. Мы прошлую субботу проводили с вами такую небольшую встречу, презентацию, в которой кто-то был в онлайн, да, а какие-то группы собрались офлайн. Я вам скажу, что эмоциональная составляющая у людей, которые были офлайн вместе, собрались, она намного сильнее. Вот намного сильнее. Это правильно я говорит, что это так работает. Бизнес-модель, она абсолютно для разных людей. Неважно, пассивная у вас модель бизнеса с Дейзи, активная, приглашаете людей. Это абсолютно ничего не значит, потому что, даже правильно сработать а, со своим а, депозитом, даже правильно сработать со своими деньгами, для этого нужно, нужно убеждение, для этого нужно понимание, для этого нужна сосредоточенность, сконцентрированность на уровне а, понимания, на уровне чувств, на уровне а, ощущений, когда вы встретите всех, а, кто всю эту модель двигает, всю эту машину двигает, это совершенно все по-другому. Поэтому а, за всю свою историю а, Присутствие в таких вот проектах, я скажу, что 100%, 200, 300, 1000%, что больших, хороших результатов достигают только те люди, которые посещают мероприятия, потому что концентрация делает свое дело. Что с деньгами, что с людьми, когда вы начинаете работать. Это, это, это энергетически, это психологически, как хотите. Вопрос вообще не в информации, которую вы выучите, расскажете или скрин какой-то покажете. Вообще не вы. Работает не это. Да а и вот... вообще в сетевом бизнесе часто работает именно не информация, потому что информацию ты можно получить через видосы всякие. Да? Ну, кому надо, тот получит информацию. Вот. А вот в твои глаза, так, Кать, посмотришь, вот, там же главное не информация. Да, да. там главное – это вот то, как они горят. Это та убежденность, да, и тот результат, который лично тебе на твоих деньгах там принес Дейзи. Тут, знаешь, очень уместно вспомнить вот эту самую ассоциацию с банкой огурцов. Да. Вот. Когда нечлескелый не огурец, да, свеженький, да, попадает в соленую банку с солеными огурцами, он скоро приобретает этот вкус. Вот. И точно так же, ведь понимаете, вот эти неформальные все встречи на такие, такого рода мероприятиях, ну, кроме сцены, да, потому что мы-то что передадим, который приедем – ну, в чатах что мы запихнем? То, что на сцене. А мы не передадим то, что в кулуарах, то, что в ресторанах. Мы никак это не передадим. А там информация передается, наверное, ну, не знаю, раз в 50 больше, чем со сцены. Потому что это идет еще какой-то подсознательной передачи информации. Это что-то такое будоражащее, понимаете? То, что не всегда осознается, только потом ты понимаешь, где-то там, ложась спать в отеле там после третьей бессонной ночи, там в каком-нибудь кафе, да, вот с основателями, например, да, ты вдруг понимаешь, вот оно, в чем дело там, да, и вот это вот то, что ты понял, ты не всегда можешь словами озвучить. И поэтому это очень важно, этот инсайт получить непосредственно самому там. Да, это точно. Так, есть у нас следующие вопросы, ребят? Ну, давай... Уже это... Мы с тобой дежурные вопросы. Давай, давай, давай тогда по, по, по списку дальше, да? Которые ага. вытащили вопросы, одни из чаток. Ну вот, допустим, есть ребята, которые только-только разбираются с проектом, которые слушают презентацию, и один из первых вопросов, который задают при ознакомлении с нашей бизнес-моделью, задается следующий вопрос. Вот. Почему 30 процентов, я даже не беру первые пакеты 50 на 50, хотя и там тоже, естественно, такой же вопрос. Да? На первых двух пакетах у нас 50 процентов разделения происходит, часть, значит, идет в краудфандинг, часть идет в торги на форекс. А в остальных, в большей степени пакетах, разделение происходит 70 на 30. Пока я даже не трогаю моментом, вопрос даже не в цифрах, а... В непонимании, почему не работают полностью мои деньги. Меня этот факт не устраивает. вот Я вот хочу, чтобы все деньги сегодня работали и приносили мне прибыль. Вот такой вопрос. Задают вам такие вопросы? Греш, тебе задают? Конечно, конечно. Все сразу. Понимаешь, когда фонд в какой-нибудь деньги отдают, ну, люди, инвесторы обычные, да, ну, там с пониманием относятся, когда там 5%, скажем, удерживается, ну, там... Есть такой термин «паушальный взнос». Я уже даже не помню, что это такое, но есть, есть такой термин. Вот. Или там ну, менеджеру, скажем, да, который тебя привлек в какой-то фонд. Ну, понятно, что ему нужна какая-то премия. Ну, там 3% ему, 2% на какие-то там оформительские расходы, еще что-то. А здесь 30%. ребят, вы не обнаглели, говорят. Вы что, Что, 30%? С ума вот. А ответ-то у нас очень простой. У нас не инвестиция и не фонд. Ну, на данный момент пока что. У нас краудфандинговая модель. То есть мы реально, мы, мы вообще не инвестируем. И, и, ребята, это надо понимать, это реально так. То есть это не просто для красного словца или там какой-то уход э, хитрый, да, там юридический. У нас реально краудфандинг. Почему? Потому что мы вот на самом деле делаем взнос в то, чтобы Анна вместе со своей командой Датэк разработала новые торговые алгоритм. Чтобы она делала прибыли не как раньше, там, 200% годовых, а вот по итогу 2022 года получается вообще минус 20% с лишним там даже годовых. Вот. А чтобы, ну, я имею в виду крипто, а чтобы это была такая результативность, ну, о которой можно пока только мечтать. И чтобы она была научно обоснована. Потому что иногда пальцем в небо бывает. В биткоин вложил, там, через три года плюс тысячи процентов вынул. Ну, бывает такое, да? Если ты действительно вынул там на пике цены, угадал перед тем, как она упала. Мало такого встречи, ну, бывает. Но это пальцем в небо. А здесь научно обоснованный подход, чтобы был постоянный результат такой. И это очень сложно сделать, потому что, ну, я не знаю как, кто, а вообще есть белая бумага по разработке искусственного интеллекта 2.0, Анной, написанная. Я ее читал еще год назад. Она есть в переводе на русский язык, кстати. Вот, обращайтесь. Дадим. Это 40 страниц убористого текста с графиками и так далее, с цифрами, с табличками, вот где понятен ну, весь масштаб. И то это, это просто белая бумага такая, ну, такая обзорная, скажем, да, это не научный труд. А там-то, вот в, в научных кругах Анны, там, где идет разработка, там, ну, наверное, не 40 страниц, а, наверное, 4000 страниц. То есть это очень серьезная алгоритмика. Это то, чего не сделали никто на рынке вообще в принципе, потому что, я объясню в двух словах, ну, есть трейдеры, есть кто-то, кто просто слышал вот как я там какие-то термины. Вот. есть фундаментальный анализ, есть технический. А, ну, наибольшего успеха достигают трейдеры, которые используют тот-то другой. Ну, там есть всякие теории, там волновые и так далее, и так далее, да? вот. а, а, а анализ заголовков, анализ новостной, анализ информационного шума искусственный интеллект не делает. Это чисто ручная работа. То есть кто-то ну, как трейдер, который. Сейчас мало кто из профессиональных трейдеров не использует роботов всяких, да, потому что надо быстро входить в сделки, выходить из них. А вручную это просто ну, утомительно делать. Кроме того, когда ты спишь, ты не можешь входить в сделки, а там бывают важные развороты, когда надо зайти или выйти из сделки. Поэтому роботов используют почти все. Но искусственный интеллект не использует почти никто. Бот и искусственный интеллект это разные вещи. А искусственный интеллект, который использует, ну, высчитывает и рассчитывает заголовки то есть манипуляции не только деньгами, но и манипуляции новостными какими-то моментами. да Потому что рынком по-всякому можно манипулировать, а крипты рыбкам тем более. Потому что там еще и есть киты, которые не только стращают какими-то новостями, там как выйдет какая-нибудь новость, что в Китае опять запретили там майнинг или еще что-нибудь, и биток вниз пошел. Да? А они перед этим успели сделать то, что им надо. Вот, и на низах купят, потом пойдут положительные новости вверх. А, а искусственный интеллект этого не использует. Это люди просто, ну, трейдеры одиночные, они соображают, читают, примерно это представляют. Но в алгоритмическое, в алгоритмическое поле это еще никто не ввел. И вот она первая, кто это осуществляет. И уже осуществляет не просто в будущем, а вот в настоящем. Потому что на Форексе мы видим эти результаты. Вот. А на крипте, ну, вот какие-то еще, не знаю, месяц-два, она сказала, что с 62% вероятностью работа уже в этом году будет внедрена на крипто. Вот, поэтому… Подождем, посмотрим. Да, да, поэтому вот туда а идут 30%. Да. Ну, опять же, не все 30% идут от вклада туда. Часть из этих средств, как в сетевом бизнесе, распределяется между теми, кто вас пригласил. И вы, когда пригласите, тоже вам достанется часть от этих 30%. Но вообще идея как раз заключается в том, чтобы скидываться на, это, на эту разработку. И эта сумма-то маленькая. Сейчас вот мы уже 4 миллиона туда внесли, а вообще нужно 10. Слушаю, я очередной раз понимаю, насколько э, труд трейдера, э, насколько он не для каждого, насколько он непростой, насколько он в то же время… Да, э, Многих привлекает ребят, многие его изучают, многие хотели бы этим заниматься. Вот. И в то же время это, это сложно, это, это нужно определенный склад ума иметь. Вот. И в то же время в любом случае вот мы проводили встречу уже в рамках марафона с трейдером, с, с Евгением. И когда я задала вопрос по статистике, да, сколько людей обращаются в трейдеры сколько там остаются, ребят, сколько остается в этой специфике, то процент очень маленький, потому что это на самом деле очень-очень. Это, это я говорю просто о ручном даже У Тебя слушают, думаю, боже мой, мой мозг сломался уже на некоторых понятиях, которые ты сейчас говоришь, вот, а... А то, что делает Тано со своим коллективом, со своими сотрудниками, это просто невероятные сумасшедшие вещи. И я отвечаю абсолютно так же, Алексей, что как, почему делятся деньги 70 на 30, что если бы не было разработки, то не было и трейдинга бы вообще. То есть первично, конечно же, краудфандинг, первичная технология, которая разрабатывается и по ходу сразу же нашей с вами работы, нашей разработки, по ходу второе дополнительное. То, что делает для нас эндотек, это тестирует, тем самым проверяет сразу в практике на наших деньгах силу работы алгоритмов. И удается, как вы видите, на сегодняшний день просто феноменальным образом получить результат. Поэтому для меня, это для многих, для вас, для людей, которые будут слушать вас, Просто, просто правильно объясните, почему у нас происходит разделение, тогда люди будут понимать правильно, не будут вот этого, знаете, жалеть о том, что всего лишь 70% работает в трейдинге, всего лишь 70% и только 30% уходит. А то, что люди получают доли, то, что люди участвуют в том, что… Столько людей вложили годы, представляете, годы, миллионы это ладно, но вложили, то есть то, что делает Анна, это она не начала делать вместе с Дейзи, она над этим работает много лет и люди, которые с ней работают, то есть вложены, какая-то эпоха жизненная времени в этот труд. Вот, она ведет компанию даже не для того, чтобы заработать там да, какую-то вот комиссию, как брокеры, то, что мы им платим там 15% за то, что они нам такую прибыль делают, а выйти на невероятный сегодня исторический э, успех, выйти на, на, на то, чтобы э, это было имя, это было, это было в истории такое достижение, вы, э, вывести на публичное признание в виде IPO, и мы, опять же, еще и находясь дома, варя борщ, занимаясь там, своими делами, да, вы там ведете детей в садик, и, не знаю, сидите на берегу моря многие, да, там, и так далее. То есть в это время такой коллектив пашет, выводит компанию на МПЛ, и мы параллельно вместе с ними в этом еще и сможем заработать, имея акции. Представляете? Вот чтобы это ощутить, чтобы понимать, насколько это перспективно и важно, потому что я говорю, надо менять мышление. Вот, вот, Хочешь, не хочешь, нужно менять мышление. Если мышление у людей стратегически в голове полностью поменяется в отношении денег, инвестиций, мы будем это осознавать. Вот важность. Пока что многие люди не придают этому значения, потому что стратегия, подход к заработку такой, здесь и сейчас. Причем положить желательно рублей 100 – вот, выводить каждые выходные, но чтобы прибыль постоянно росла. Причем где-нибудь так, вот, так вот, в тысячу в день. Вот все вот так вот примерно хотят. Илья, раз мы сейчас говорим о разделении 70 на 30, о разделении наших денег на краудфандинг и на торгующую сумму в Форексе, мы не можем не затронуть тему пакетов моментум, правильно? Потому что на, наши пакеты Momentum настолько усиливают сегодня. Про, у меня аж щеки горят и уши горят, потому что 90% идет в то, чтобы мы были сегодня счастливы, но далее нам дают абсолютно столько же в краудфандинге, которые мы в ближайшем будущем поймем, что это, когда компания выходит такого гигантского масштаба, таких технологий выходит на IPO. Вот. И Momentum это, конечно, не… Сильно-то прибавляет, то есть я понимаю, что это, наверное, в ущерб какой-то небольшой компании, да, и я понимаю, что всегда они не могут быть, эти пакеты. Это была акция, которая была запущена на лето, по многочисленным просьбам немножко продлена, но что дальше? Илья, ты не убежал? Сейчас вышло объявление. Нет, я, я здесь, я здесь я здесь. Вопрос еще раз Рассуждение о моментуме, о том, что прекрасная вещь моментум, но на что она и моментум, чтобы не быть постоянной. Она моментально распродается и моментально заканчивается. До конца этого месяца до конца этого до 31 числа, до вечера числа, промоушен продлен. Это единственная информация, которая сейчас есть. То есть используем время по максимуму. И... Ну и Кать, ты сказала, видишь, что компания страдает. Компания на самом деле не страдает от того, что у нас моментум. страдает сеть. Потому что только 5% платится персональной премии, еще 5% уходит куда? В этот самый у нас, вот в пул Форекс, с которого платится Ачевер и Билдером. Ну, платится тем, кто выполнил, да. В общем-то, сложности почти с этих пакетов никто не зарабатывает. Да, да, но вот, то, а сеть ничего за не то, зарабатывает. Но зато… Да, и даже это... не идет в этот, в краудфандинг ничего, понимаешь, вот, вот с этой точки зрения. Да. да. Но зато потом, когда Unilevel, да, доход мы получаем, вот там мы все получаем с моментума. Вот, то, но но это отложенный доход, он не в моменте, он как раз потом, через полгода нам наступает и так далее. Вот. Поэтому сеть теряет, компания не теряет. Вот. Но э, до 1 ноября продлили, ну вернее, до 31 октября моменту. Вообще объявили, что до набора 50 миллионов Мы в торги... Его уже перемахнули. Вот. У нас сейчас 51,5 миллион, да, поэтому продлили до 1, 31 октября, но я думаю, что миллионов 5, судя по всему, еще наберем. Вот. А будет ли продлено дальше и на тех же самых условиях или нет, может быть там... Может Моментум продлят, но доли уберут, а может, доли меньше сделать, ну и так далее. Вот будем наблюдать, будем смотреть. Пока еще компания не приняла решение по этому поводу. Ну ладно. Так, вот, кстати, тут у нас э -э, в списке есть вопрос, выводится ли депозит. Мы его есть уже... Есть вопрос. Добрый день. Может ага, быть, Саша, пока, ну, пока ты готовишься, пока Илья еще здесь? Один вопрос, Илья, было сказано на звонке в начале месяца, что до конца октября будет возможность перевода, кто этого захочет, из крипты в Forex Trading. Очень Сегодня... хороший вопрос. Да. Я готов ответить на него. Да, пожалуйста. Я как раз, как раз мне сейчас, да, Мне сейчас как раз нужно покинуть, буквально через минут. Я на это отвечу, на это уже пойду. Значит, я думаю, что буквально сегодня вечером, крайний срок завтра, в кабинетах появится уведомление. Те люди, кто не хочет переводить крипту в Форекс, точнее нет, те люди, кто хочет переводить крипту в Форекс, а таких людей большинство, могут вообще ничего не делать в кабинетах, вообще ничего не делать. Автоматом у вас деньги уйдут Форекс. Но если есть среди вас люди, кто хочет оставить деньги в крипте, вам нужно будет, соответственно, там галочку поставить. Вот это уведомление, оно переведено на 10 языков, там будет русский язык, да, никто не запутается, не заблудится. И, скорее всего, даже тем людям, кто ошибочно поставит галочку, думая, что он поставил галочку, чтобы мы средства перевели, а на самом деле средства останутся, да, вот, этим людям еще будет даден на какое-то количество дней, чтобы они отказались от этой опции. Это все мы сейчас анонсируем. И, кстати говоря, 1 числа ноября у нас будет большой очень глобальный звонок с большим количеством анонсов. В том числе мы коснемся этой темы. У нас будет целый блок по переводу криптофорекс. Это очень важный блок, большую сумму переводим. И это, как вы понимаете, пробудет большое количество партнеров в Дези, которые заснули, либо там ушли в другие проекты, потому что увидели просадки на крипто трейдинге. Эти люди, они... В зависимости от тренинга Форекса, надеемся, что нормально дальше будет также идти, вот увидят плюсы в ноябре, в декабре, в январе, и, конечно же, многие из них вернутся и начнут активно вкладывать в том числе в Форекс. Поэтому, Саша, отвечая на твой вопрос, буквально до завтрашнего дня в кабинетах уже что-то появится, а сам тренинг, он начнется, он начнется уже с ноября, не могу сказать точно с первого числа, а может быть, с третьего или с пятого, но в начале ноября уже средства должны поступить в Форекс и пойти в торговлю, то есть очень-очень скоро вот это вот... Речь? Эта имплементация состоится, да. Речь идет о всех средствах или в процентном отношении? как-то? Там будет процентное отношение. 7... Это будет сто процентов первых и вторых пакетов, и 70% ага. третьих и более высоких пакетов. Все понятно. А если кто-то деньги вывозит, то у них минус будет высчитываться из того, из той суммы, которая реально есть. 70, да, да, конечно, конечно. 70% под баланс имею, конечно. Потому что у кого-то вы кто-то выводил, у кого-то прошел. Все, все, То все есть, хорошо, спасибо. Да, Потому да. да. да. да. да. да, да. что этот вопрос многие задают. Многие задают. Теперь все понятно. Спасибо, да. спасибо. Илья, позволь, я вот еще раз уточню для тех, кто в танке. Значит, если ничего не делать. Ничего не делать да, то э, с 1 ноября или там со второго с третьего мы увидим, что сто процентов того, что осталось с первого и второго пакета, и 70 процентов того, что осталось, ну, после просадок всех со всех остальных пакетов, оно автоматически будет торговаться на форексе. Правильно? Да, абсолютно. Окей, круто. Почему так сделали, понятно, потому что есть большое количество партнеров, которые вообще не заходят в кабинет, отрезаны от спонсоров и так далее. Да? Понятно, что 99.9% людей захотят перевести. Но будет большое количество людей, у нас реально есть большое количество людей, которые просто не заходят в кабинеты, они не будут знать вообще о том, что идет вот эта вот миграция средств. И именно поэтому мы априори, априори да, решили, что если человек вообще ничего не делает, то его средства переводятся. Если они работают. Поэтому так сделали, да. Да-да-да, пускай они работают в Форексе. Да. То есть понятно, что более логично было бы, чтобы все заходили и выбирали. оставить средства, переводить средства. Но так как огромное количество людей информационно просто отрезано, мы, естественно, это все анонсируем на всех каналах. Будет возможность спонсорам рассказать. Это не, не за один день это все будет делаться. Да? То есть минимум, я думаю, неделя будет. Вот. Но вот таким образом решили сделать. Но в принципе там все будет ясно, и в кабинетах будет написано. Все команды это еще много раз покажут. Как, как, как вот, ребят, мне нужно вас покинуть. Я спасибо. А, да, вам, вам тоже спасибо за хорошие вопросы. Угу. Так, вот у нас в чате есть вопрос от Александра. Компрессия работает на все шесть видов доходов по маркетингу. Когда комиссия идет наверх спонсору? Вот такой вот вопрос. Нет, не, не всегда она у нас работает не на все, по-разному. Вы знаете, это тот вопрос, в котором даже я плаваю, уж который знает как бы маркетинг, да, ну, может быть, только Илья не плавает, но он уже уплыл, вот, поэтому давайте разбираться. Значит, смотрите, в Unilevel такая же компрессия, как и, ну, скажем, давайте будем конкретнее, потому что слово Unilevel сейчас уже тоже кто-то не понял. Вот смотрите, значит, если вы сделали квалификацию по открытию уровней, ну, например, давайте я прям открою табличку. Ну, я не буду ее выводить на экран, просто так озвучу. Вот. Если вы купили на... Вернее, сделали объем 2000 долларов в первом поколении, и у вас 6 человек, то вы открыли четвертый уровень. И это на матрице, да? Если же у вас вот такая квалификация сделана то на юни-левел она тоже распространяется. Что такое юни-левел? Это не по матричной структуре, а по солнышку. Ну, то есть, как вы привлекли, так и есть. Потому что… По классике, по, по классике. да. Когда вы получаете доход с дохода, когда человек забирает свой доход в виде прибыли, да, забирает, вытаскивает, то 30% уносится в виде комиссии. Из них 15% распределяется по этому юни-левелу. Так вот, по этому юни-левелу, если у вас открыты 4 уровня в матрице, вы тоже получаете только с 4 уровней. А то, что вы должны были бы получить с 5-го, 6-го, 7-го и так далее, это не компрессуется. То есть это так и уходит, ну, в компанию это уходит, на самом это деле. Это маржинальная да? прибыль в компании. Да, это маржинальная прибыль в компании. Значит, маржинальная прибыль в компании э, в каком-то случае забирает себе, ну, вот, например, на мероприятия, которое сейчас в феврале готовятся, да, там, на другие расходы, на лидеров там, да, потому что вот сейчас мы делаем лидерскую сходку, так ее назовем, в начале декабря. Это тоже затратное мероприятие для компании. Вот маржиналка, она туда идет. А с Unilevel а маржиналка идет в пул билдеров. Еще маржиналка уходит пейсеттером и лидер пейсеттером. Только я вот к своему позору и стыду уже не помню, с чего конкретно маржиналка туда уходит. То ли с матрицы, то ли с Unilevel, но, в общем, я уже забыл просто. Поэтому будем считать, что компрессии, ее фактически нет у нас нигде. У нас я компрессия не... только в матричном, только в групповом бонусе. Вот, вот, вот именно компрессия, когда утекает, как говорится, матричный групповой бонус мимо тебя, только если идет несостыковка по пакетам. То есть вот, вот вот только здесь. Да, это другой это вид. Компрессия. То есть, да, вот, это, это уже и не, и... не не выплаты с глубины, да, это не соответствие по пакетам. Ну так а вот это и есть компрессия, про которую спрашивает Александр. То есть, допустим, если у тебя а, куплены пакеты 100, 200, 400, допустим, а у тебя внизу а, зашел человек на пакеты 100, 200, 400, 800, то вот за пакет 800 он Вот этот вот групповой бонус, он летит мимо спонсора, он летит к верхнему, к вышеустоящему к тому, у кого такой пакет есть. Если и над вами такой же человек, значит, он летит еще через одного человека. Вот в этом плане происходит компрессия. Насколько я поняла, она существует только в этом виде. То есть в реферальных бонусах у нас три вида. В реферальных компрессии быть не может, вы получаете 5% с лично приглашенных Матчинг-бонус вы получаете 10% с первой своей линии, здесь учитывается уровень выполненной квалификации на уровне, но это не касается компрессии, это не компрессия. По резидуальному бонусу вы получаете тоже с тех уровней, на которые выполнена э, квалификация ваша, тут тоже ничего никому лишнего не подтягивается, потому насколько я поняла, компрессия только в одном, в групповом бонусе и распространяется только вот на этот вид бонуса но вы не теряете этого человека он не уходит из-под вас структурно он всегда остается вашим человеком в команде вот. и резидуальный бонус когда вы выполните все условия на все 10 уровней допустим он там у вас там в пятом уровне или там в третьем уровне и вы мимо, мимо вас ушел матричный бонус но и по резидуальному бонусу вы никогда его не потеряете. При условии, что у вас выполнены условия на все 10 уровней. Спасибо, разобрался. Отлично. Да, да. Правильно все. Дальше. Слушай, мне задали вот такой вопрос. Хороший парень, грамотный, задал вопрос. Может быть, он у нас сейчас на этой встрече, может быть, он в записи послушает. У нас в у нас парень. Он говорит, а почему на сайте Индотек не пишет о сотрудничестве с Дейзи? Почему нет никакого упоминания о том, что вот партнер Дейзи? Почему Binance пишет о том, что они партнерятся с Индотек, что Индотек вот – их брокер, а почему Индотек не пишет про Дейзи? Катя, я знаешь, как отвечу на этот вопрос. Раньше было упоминание о Дейзи, более того, Анна даже а какое-то время она даже думала всерьез, она даже нам озвучила, но ну, не на глобальном звонке, а вот на русскоязычном, то uh -huh. она сделает отдельный сайт Дейзи, потому что Дейзи достоин, ну, это такой большой проект по разработке искусственного интеллекта и так далее, да, ну, и сообщество и, наше. Про наши Дейзи или про Ну, смотри, вот как Анна видит наше Дейзи. Мы uh -huh. для, вот мы как Дейзи для Анны, да, для Индотека, это структура, которая собирает инвестиции, которые она бы так никогда не собрала для розничных клиентов понимаешь. То есть она делает искусственный интеллект для крупных фондов, там, ну, для больших денежных мешков, а вот для розницы она не работает. И вот Дейзи для нее такая структура. И второе это деньги, которые собираются для того чтобы тестировать ее новый алгоритм, который называет Дейзи 20, искусственный интеллект 20 там 20 и так далее. Вот, поэтому она этому всему, и тому, и другому аспекту Дейзи хотела посвятить отдельный сайт. Но потом она поняла, что ну, как бы светить эти разработки на сайте – это, наверное, ну, подыгрывать конкурентам. Угу. Кроме того, это отнимает приличное количество времени, да, которое можно просто пустить на разработку. И решили не светить Дейзи. Ну, отдельно. Да, вот. А на сайте Индотек, я вот сейчас зайду, специально на сайт и посмотрю потому что наверняка где-то остался ну по крайней мере в каких-то новостях то точно есть что датык начал сотрудничать с Дейзи. вот ну пока можно перейти к другому от ответу а я посмотрю сейчас я, я здесь ничего добавлять не буду потому что э, у меня немножко другая версия была я ответила что навряд ли э, Индотек будет пиарить Дейзи. зачем ему это надо вот, потому что я как раз представила ситуацию, что индотек, допустим, работает с вип-клиентом с каким-то фондом или с каким-то банком, они же не будут у себя на сайте выставлять своих клиентов. То есть мы-то для индотека клиент в виде фонда Дейзи. Для меня, допустим, я наоборот думала, что, может быть, это и не нужно светить такую ситуацию. Ну, в общем, ты поищи. Я еще тогда добавлю, что а, ребята, можно я добавлю. Да, да, да, да. я добавлю, почему не показывают и не рассказывают, что они сотрудничают с Дези? ну потому что Дейзи это не компания, это смарт-контракт, она не может указать, что мы работаем с компанией Дэзи, эндотек это компания, это статусная компания, которая с брокерами работает. А Дези – это децентрализованная платформа с искусственным интеллектом. Она сформирована на 11 смарт-контрактах. То есть это площадка, платформа, смарт-контракт. Это не компания, это не юрлицо. Поэтому они не могут об этом говорить. То есть это как инструмент для индотека для того, чтобы привлекать ритейл рынок Через кабинеты, через смарт-контракты, через тронлинг-кошельки – это инструмент современный, но не, это не компания. Вот когда они получат, допустим, соответствующие лицензии, например, да, вот, то тогда они сформируют, опять же, к примеру, в Дубае какую-то новую структуру с лицензиями, с юрисдикцией в Дубае то тогда Анна может озвучивать, что они теперь партнерятся вот с такой-то компанией. Но поскольку юрлица нет, а это смарт-контракты, то она, конечно же, не может объявить никому, ни в какой, ни в какой стране, ни на площадке, ни на, у партнеров какой там, в какой-то там своей ситуации, Закры, сама, сообщить, что они работают с компанией Дези, это не компания. Вот это вот простой ответ. Uh -huh. вот об этом надо и говорить всем, чтобы понимали, потому что последняя презентация как раз Ильи, он и говорит, что Дези это не юрлицо. Это не юрлицо. Поэтому они не могут оглашать вот это вот как компанию, как партнерство как взаимодействие, именно как с юрлицом. Вот такой вот простой ответ. Спасибо, Лен. Я еще сейчас полазил по сайту. Я могу сказать, что, по-моему, три месяца назад Endotech полностью поменял сайт, и внешний вид, и структуру его. Вот. И сейчас так я с полтыка не могу прям найти. Те... Там был новостной раздел с новостями. Может, они и новости потерли и сделали их только с того момента, вот, когда сайт обновился, поэтому не знаю. Я еще поищу. Вот, но э, точно, совершенно, э, уж, по крайней мере, белая бумага, Дейзи 2.0, она на сайте Эндотека раньше была. Вот, поэтому, возможно, где-то все-таки в каком-то разделе это и лежит. Ну, в общем, тогда... Буду... А, а там в белой бумаге про Дейзи говорится, да? Ну, конечно. Ну, по мере, белая бумага так и называется, разработка искусственного интеллекта Дейзи 2.0. Да, да, да. Угу. Это разработка, это инструмент. Поэтому там они будут говорить. Отлично. Так, ребят, вот еще есть вопрос такой. Выйдет ли вообще Индотек на IPO? Может такой быть, что он не выйдет? Может. Может быть такое, если будет какой-то крупный инвестор. Надо вам сказать, я так шепотом скажу, чтобы Илья не слышал. Где-то вот год назад, в сентябре, когда мы были в Дубае, Анна тоже в Дубае приезжала, уже тогда начинался очень большой шорох. Ну, куларный такой шорох, потому что сама модель эндотека в сотрудничестве Дейзи с, с возможностью привлекать розничных клиентов через смарт-контракт, именно через смарт-контракт, она настолько заинтересовала Энстон Янг, вот как фин-модель, И Энстон Янг же проверял торги. Как раз, кстати, сентябрьские торги прошлого года Энстон Янг первые проверял. Потом они еще февраль взяли, по-моему, проверку, еще что-то. Вот, что Энстон Янг, ну или через них, или просто этот как бы, шум пошел такой в финансовых кругах, там где все свои друг друга знают, да, вот, очень крупные игроки заинтересовались тем, чтобы вообще выкупить с потрохами Индотек и Дейзи вместе взятые, за большие деньги очень. Вот, Анна, конечно же, продаваться не хочет, потому что она хочет управление оставить на себе, да, и оперативное, и стратегическое, и всякое, она же не только гений разработке, она еще и очень классный бизнесмен, это же ее компания, она ее возглавляет как SEO. Вот, поэтому речь идет о том, что возможно те доли, а мы владеем только 10%, потому что 5%, 12% даже, да, 5% от акций распределяется между всеми, кто купил хоть один пакет краунфандинга, это раз, 5% распределяется между всеми пейсеттерами и еще 2% распределяется между всеми пейсеттерами-лидерами, то есть 12%. Так вот, Вполне возможно, что всю эту долю, 12%, выкупит кто-то один из крупных ну, фондов, там, богачей, там, ну, по-всякому можно это назвать, вот. просто за деньги, по той рыночной цене, которая будет у компании. И причем это не контрольный пакет, заметьте, это всего лишь 12%. Так что вполне реально, что не будет производства акций и выхода на IPO. Вполне возможно, что зайдет один или два там, крупных игрока, и каждый там… Все ну, заберет. Да, все заберет и просто нам деньги отдадут, и все, в эквиваленте в USDT. Тут еще один интересный момент, связанный с IPO. Ну, на этот вопрос я уже ответил, я просто следующий отвечаю, mm -hmm. который, может быть, ну, всплывет потом. Когда будет IPO или, соответственно, зайдут эти игроки, в каком виде нам отдадут деньги за эти акции? Да? Вот Кому-то интересно владеть именно акциями, как частью эндотека, а кто-то, большинство, просто хочет заработать на росте этих акций и продать акции подороже. Так вот, если это будет IPO, то нам дадут акции. Но опять же, нам дадут акции. Это нам надо будет понимать, что надо пройти процедуру KYC, то есть сканировать, апостелировать, сделать нотариальные переводы документов своих, отправить их в виде сканов, сделать цифровую подпись и все такое через электронные площадки, куда-то, куда изберется как юрисдикция для проверки личности. После этого это будут security токены, а может это будут реальные акции. Да? Ну Security токены – это тут те же самые реальные акции, просто в цифровом виде. Вот. И тогда можно будет там, взять эти акции. Сама процедура такого рода KYC, она стоит денег. Никто из платформ бесплатно делать эту процедуру не будет. Вот я в одной компании сейчас процеду процедуру эту проходил, 200 евро стоит сама процедура. Поэтому если вы купили там два пакета, 300 долларов потратили, да, и у вас три доли – ну, а сейчас это еще меньше долей, да, полторы, ну, кто покупал после 1 апреля, по-моему, если они не, не, не изменят мне память, вот, то у вас, ну, просто акции не будут стоить столько, сколько вы потратите на KYC. Ну, поэтому, если, да, отдать, чтобы внутри... Выкинуть. Да, поэтому будет принято, скорее всего, такое решение гибридное. Те, у кого маленькие пакеты, просто по курсовой стоимости акций на тот момент, когда будет IPO, получат USDT на свои кошельки. И все, и без всякого геморроя, и без затрат на KYC. Те, кто побольше пакетов купил, у тех будет выбор. Или получить USDT, или получить акции. Ну, а если зайдут крупные акционеры да, и выкупят нашу долю, то там, наверное, уже только у самых крупных, кто купил там 9-10 пакеты, будут спрашивать, вы хотите, чтобы вам ну, вот, свою долю передать этим крупным игрокам? Или все-таки получить акции? То есть... Какая-то там уже будет другая модель. Будем рассматривать ее там по ходу. Потому что из крупных игроков, кто много пакетов купил, наверняка появятся те, кто хочет ну, действительно получить акции и продать их тогда, когда они будут в 7-10 раз дороже, чем в момент, когда мы их получим. Ну, как-то так. Угу. Отлично. Так, ребят, есть ли у вас еще вопросы? Если нет, что я вас буду уговаривать? Я и так час вам уже говорю. Есть вопросы? Есть вопросы? Если вы до сих пор ничего не задали, не написали больше, значит, мы на этом, наверное, будем закругляться. Мы уже час сегодня повстречались, пора заниматься новыми другими полезными делами, готовиться к среде, вот, готовиться к новым подвигам. У нас с вами всего осталось 6 дней до возможности использовать Momentum для своих депозитов. Вот, поэтому успешно, Марка поднял руку, давай, включаем микрофон. Сейчас, Катя, я тогда добавлю еще к тому вопросу, который мы освещали, что к стоимости акций, к долям. А, у нас с вами был марафон, где я освещал стоимость долей, потому что это тоже следующий вопрос. Просто открутите назад, я уж не помню, какое это было число, но есть прям там, вот сколько стоит доля и посмотрите этот наш... Марафон, но Она уже есть, в виде записи. Формат твоего расчета, да, пример, как ты считаешь, ты объяснял. Да. Угу. Марка? Да, добрый день, спасибо вам за эти, эти как бы мероприятия, то, что вы делаете. Вопрос такой, можно ли задать по аплифту вопрос? Рискнем. Рискнем, хорошо. А пробовал кто-то из вас, например, на месяц ставить на стейкинг, что там получается? Вот, например, сумма X, uplift, ставится на один месяц, он там пишет, например, 8,9,10,16% эти дополнительные токены, которые он дает, но реально за месяц получается совершенно наполовину меньше процентов. То есть, получается, вот на месяц ты кладываешь, и через месяц выбираешь, например, вкладываешь проценты вместе с, с этой суммой, и потом опять на месяц как бы вкладываешь таким образом. Там, там тоже можно вырастить токен количеством, но там не совпадают проценты. Пробовал кто-то из вас, может быть, с такой схему? Марко, спасибо за вопрос. Конечно, проще сказать это вопрос к Алексу, да, там в Дискорде у них периодически на английском языке проходит мероприятие, вот там типа и спрашивайте. вот, но я попытаюсь ответить. Значит, смотрите, там есть коэффициент, сейчас я открою сайт Аплифта, посмотрю, как он называется, значит, Staking Power, а, вот, APR, APR, вот сейчас он 0,52, Это коэффициент, а в свое время, когда Аплифт только-только запустился, там был этот коэффициент APR, что-то типа там 1 и 1 там 1 и 2 да и так далее и что это за ну алекс отвечал на этот вопрос но я не думаю что кто-то прям вот на 100 процентов понял этот ответ по крайней мере сообщество сообщества Daisy, да вот он, те кто ip площадками занимаются поняли он такой профессиональный ответ но из нас наверное вряд ли но как я его понял значит этот коэффициент он поднимает или опускает эти проценты вот которых ты говорил да и почему не соответствие в зависимости от того, насколько площадка популярна. То есть, чем меньше было застейканных оплифтов у нас с вами, вот сейчас 28 миллионов мы застыкали всем сообществом. Вот, по-моему, месяц назад было 17 миллионов. Вот. Сейчас Paysetter и Paysetter-лидеры стали получать свои токены, да, ну, в апреле они стали размораживаться и вот я смотрю, что многие стейкают из этих, из резервов, из ну, подарочных токенов, да, которые когда-то получили, вот и чем больше токенов стейкуют, тем меньше этот коэффициент и соответственно меньше процентов начисляется. то есть как-то вот так это связано, поэтому да есть несоответствие и это было бы один в один соответствовало, если бы коэффициент вот этот APR был бы единицей равен а он сейчас 0,56. Вот поэтому у тебя, наверное, получается в два раза меньше. 0,52 он сейчас. А когда-то было, наоборот, больше. То есть вот у нас многие в самом начале платформы стейкали на месяц, через месяц смотрят, а у них там не, не, не 1, не 2% добавилось, а 20-30. Нифига себе, это в год у нас сколько появится? А в год не появится столько, потому что коэффициент понижается. Ну вот такой ответ. Ну все, тогда будем прощаться до следующего. А, давайте анонс еще, ребят, у нас в четверг, Кать, кто будет да, на марафоне? У нас в четверг, нас в четверг будет очень а, необычная встреча, это будет гость нашего марафона, это будет человек, который, Ой, я даже не знаю, сколько, как, как, какими словами про нее рассказать, но, во-первых, прежде всего, это будет очень красивая девушка, вот, а, не, несмотря на то, что она красивая и хрупкая, она... Она настолько универсальная, она и крупный бизнесмен, и предприниматель, она и профессиональный инвестор, и человек, который с нуля, с полного банкротства дошел до миллиона долларов. Вот. У нее очень большой, такой серьезный путь, и она очень много работает. С, как коуч через специальные авторские методики. Она очень много работает с женщинами, но она знает, что у нас сообщество есть и мужчины, и женщины, поэтому ее вот, первая встреча с нами, она будет, скажем так, универсальная, она будет не только рассчитана на женщин, но, скажем так, это, будет, это будут... Советы ⁇ это будут рекомендации, это будет раскрытие каких-то моментов очень интересных для достижения, опять же, успеха, но не через знания маркетинга, да, а через совершенно другие, скажем так, точки нашей жизни. Вот. я вам скажу, что все ее программы э, очень работают, э, через нее проходят очень много людей разных сферы деятельности, и она очень многим помогает выходить на очень серьезные результаты. Это, это работа над собой, это личная эффективность, это э, преодоление каких-то моментов, которые нам мешают прежде всего здесь, здесь, вот, поэтому все, все мы э, достигаем успеха только когда развиваемся, когда мы лично снарастем, когда мы Меняемся сами, когда мы не, не такие, как были раньше. Только таким образом мы сможем достигать хороших, больших, грандиозных финансовых результатов. Поэтому четверг не пропустите, будет интересно. Мы сделаем скоро анонс. Четверг будет очень интересная школа. Всех Но... приглашаю. Приглашайте людей, которые не связаны с Дэйзи, которые не связаны, может быть, пока с, ну, вот, с нашим сообществом. Пусть они посмотрят, пообщаются. Хотя она очень хорошая участник Дейзи. То есть, помимо всего этого, она с нами в сообществе, и она безумно в восторге от того, как работает наш корекс. Ну, и я тогда сразу анонсирую в субботу. В субботу мы в 11, да? В субботу, да, для тебя будет удобнее, да, в 11 по Москве? Ну, не, не то, что для меня. Я просто хочу подстроиться под европейскую часть России тоже, потому что многие говорят, что в 10 мы только глаза продираем в субботу. Вот, поэтому, да, у вас там в Новосибирске уже обедают вовсю. Не а знаю, нас... я в 7 утра встаю в субботу, так что... Я сам в 7 утра встаю в любой день, вот, поэтому да. Ну, правда, все-таки в субботу я встаю пол восьмую, а не в все обычно. Ну вот, у нас будет интересная тоже тема, потому что я много выступаю по парадезии по разным темам, включая маркетинг, вот, а в этот раз у меня будет тема посвященная энергетике. О. Да, потому что без энергии вы денег… Ну, деньги – это эквивалент энергии, и для начала надо ей обладать, и тогда она придет в виде денег. Вот об этом мы с вами будем говорить, и точно так же можно будет приглашать даже не тех, кто в Дейзи. Это потому полезно всем. Да. Видишь, какие у нас замечательные два мероприятия впереди, очень важные вот, и очень многогранные. Ребят, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Хороших вам профитов, хорошего настроения, хорошего здоровья, хорошего сна и всего-всего. В общем, всего и побольше. Вот, 5,9 руку поднял. Ребят, Лена, да, да, да, камеры, это хорошо в конце хотя бы. Ну, Витя нам сразу сказал, что я... Конечно.